Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва» Сегодня мы с вами находимся на озере Атланты. Это под Одессой, Великодолинская. И в одном из крайних видео мы проводили опрос среди подписчиков И спрашивали, какие видео вам больше всего интересны на нашем YouTube-канале Оказалось, что через один комментарий это видео по поводу ловли хищника И сегодня мы как раз приехали попробовать половить хищника на этом озере И надеюсь, что у нас это получится У нас такая небольшая банда, это Саня Здравствуйте, здравствуйте. Макс, иди сюда. Обойди. <связь> иди в сторону обития. Вот Максим. И сегодня попробую провести такой небольшой батл среди любителей хищной ловли. Посмотрим, а, у кого что получится, какие приманки будут работать и вообще, получится ли у нас поймать хотя бы одного хвоста щуки или нет. Сразу пишите в комментариях, получится или нет. Почему у нас не было рыбалок на хищника? Ну, по сути, мы не являемся специалистами. В области ловли хищника. Но, тем не менее, эта рыбалка тоже интересна. Почему бы нет? Ну и те специалисты хи... по ловле хищника, которые сейчас смотрят это видео, не судите строго э, за нашу рыбалку. И если увидите наши косяки, напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать их. Ребята, что-то поймали? Поймали. Здрасте. Ух ты! А ну, покеш. не все наше нам еще поделились. Ого, якушка поймали, и щуку. Да, мелкую отдал сосед нам. Угу. А на что хоть ловилась? Ага. Так, и что? С, с утра на рассвете была очень хорошая поклевка, Взяла, вот, ну, наверное, килограмма 4-5 щучка. Ого! Начала водить меня, сначала туда повела, Потом туда завела. Я ее довел уже почти, практически до берега и выплюла. выплю двор. Но да? это была поклевка года, наверное. Поклевка года. Поклевка года. Уже, ну вы, короче, хвоста не видели, да? А, вы только чувствовали, Нет, чувствовали она натяжение она свеч... только? Нет, она свечку сделала. Свечку да. сделала? Оооо. Это была хорошая рыба. Я ее, я ее увидел, но довести не вовремя, потому что а, я ее... С... Про... Скажите, не а вы джиголовку, что вы сейчас привели? Чебурашку? Чебурашку, да. Сколько грамм? Три. Три, да? Три грамма. 3-2. Вот у меня идет. Ага. 3-2. Крючочки хорошие японские у меня. Ага. Остренькие. Вот Понятно. Самая обычная оснастка. Ничего. ничего хитрого. Понятненько. Хорошо, добро, спасибо. Да, Будем э, тоже пробовать да, что-то выигрывать. Стал...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 Что рассказывай? Только ты пришел на это место и буквально со второго заброса вот такой шнурок на колебалку. Ага. О, нормально. Угу. Понятно. Хорошо. Расскажи мне, что у тебя за удилище? У меня легенда. В... Тест 1.7 грамм. Ага. Это Вейдовская. Катушка-то. Селекторская. Селектор. Угу. Ну, понятненько. Хорошо. А колебалочки-то сколько грамм? грамм 10, наверное. То есть у тебя да, же тест-100? Да, больше? Еще... Да, больше, да. больше? А химии, да. Ну. Ого. Так, так, так, так, что там? А такой шпарочек тоже уже небольшой? Такой же как и тот. Нормально так схватил его. же самое. Только хвостик оторвал у него. У него был красный хвостик. Красное перене было, да? Да, был зацеп и он оторвался. Так, ну что, Макс еще одну утаскивает. Прямо под берегом, да? Прямо под берегом упадуло, да. вообще в двух метрах под берегом лупануло то есть э, лучший вариант допроводить вдоль берега да я понимаю ну не знаю в этот раз я на середину кинул то есть не вдоль берега uh -huh. это прошу вдоль берега а это белько uh -huh. закрывает с лопануло под берегом так макс у нас рекордсмен сегодня смотри как красавица Ух. Побольше, да, будет? Ну, Чуть-чуть больше Покажи, как она взялась да. Укололась Четвертая Следующий заброс и сразу же попел Сегодня у нас Максим рекордсмен По щуке Ого! Нет, Смотри, что творит, да? Слушай, а где ты взял эту блестну, а? <свят> а я хотел э, колебашек, что ты взял. Вот. А ты их не взял. Я Саша, у тебя есть какая-то? Он говорит, ну да, там какая-то старая еще. Еще в школу ходил, говорит. <свят> Она там кричок, ржавый, тупой. Ну, Одной за другой. Да, друзья мои. Значит, видео снято не в рекламных целях, но вот такая вот блесна сегодня рулит. Надо же. Сейчас надо спросить у Сани, откуда у него такая блесна. Саня, расскажи, откуда у тебя эта блесна, которая сегодня рулит? Максим сегодня пятую щуку ловит. Да. Еще в школу ходил, купил ее на базаре. И вот не помню у кого, как, но. Она самая древняя из тех снастей, что первое, что я покупал когда-то для хищника. Ага. Вот так вот понял? Да, отдал самую выловистую снасть максимум. Ничего страшного. Надо а? искать ключики другие тоже. Да? Да. Сищука клюет, активность есть, значит, надо подбирать другие ключики. Саня, как тебе вот этот вариант, что 500 гривен, ты считаешь, как это нормально, ну, дорого, дешево? Ну, 500 гривен и 4 килограмма рыбы нормально, в черте города, в принципе, для спиннингистов нормальный вариант. Да, да, да 4 может... килограмма норма можешь взять себе. и 500 гривен за целый день ходишь, перемещаешься. Хорошо, рыбы. а это вот... Это нормально, ты... по, по нынешним ценам это нормально. Как ты считаешь, а вот если был бы, например, спортпакет, то есть человек, который не берет рыбу? Ну, было бы много, да, круче, удобнее. Кто-то хочет приманки свои обмочить или спиннинг помочить, да, конечно, было бы удобнее. 200 гривен без рыбы было бы хороший вариант. Даже 300 пусть даже, сделали даже бы. Даже 300, да. Даже бы 300 сделали бы. Я, кстати, спрашивал у администрации этого озера, есть ли спортпакет. Нет, то есть получается, по сути, они... Э Тех шнурков, которые запустили, получается получили э, рыбак... стоимость рыбалки. Да, да включили... есть... тех шнурков, которые они запустили, включили стоимость рыбалки. И поощряю, скажем так, что, чтобы рыбаки забирали даже да, таких мелочь. Чтобы жена поняла, что ты точно был на рыбалке. Да, ну, ну и, и при этом, чтобы забираю, даже, даже мелочь. Ну, вот, я считаю, это неправильным. Что надо как-то было бы. Ну, все-таки все да, но не спорт... расти, только за рыбили уже все выбили. Ну, думаю, конечно, чтобы сделать спортпакеты, было, бы, конечно, было бы Значит, здорово. И но они, они, просто, я так понимаю, что не могут никак проконтролировать. Да, скорее всего. Я так смотрю здесь, кто так не ходит, не смотрит, что ты ловишь, что худе рыба вообще. Девчонка ходит, пришла, девчонка, деньги а, да, и все. написала на квитанции 4 килограмма и все от руки, не печатник. Ну, озеро, в принципе, такое, достаточно обширное. Не, классно, что помосты есть, он, он подходы к воде нормальные. Он можно взять себе на помост он мангал, как люди, он, и жаришь все шлых себе, ловишь. Макса, скажи. Я забрасываю, жду пока он опустится на дно. Потом его подбрасываю делаю оборотов до 10. 10 оборотов останавливаю буквально жду секунду опять подбрасываю опять 10 оборотов и вот таким вот образом То есть, главное получается правильная обработка ну у нас по-моему такие в магазине что-то примерно такое есть да ну да там вроде в серебре в серебре да угу. раз прямо вот здесь подобрал, то есть я уже видел, как она блестит. Она the ну, Так глубоко укусила, что она не останавливается. О -о -о. Это что, ты так покусила? укусила? Ну я не укусила, я накололся на её зуб. Вот это ешь. Так. Help. Help. Это этот. Это, это, что? жертвоприношения <смех> <смех> Слушай, ну оно хоть останавливается, а он покажи. Нет, ну ты и прикол, что оно идет и идет. жертвоприношения да. Ну да, поймал больше всех щуки, <смех> под тебя озеро получается и <смех> так, понятно. То есть, ждешь, когда упадет, ну да. Ну. <смех> Макс Саня тоже там что -то? Смотри. Что он творит? Прям под берегом взял. Я, я не наматывал леску. То есть вот, вот это, на таком расстоянии ну, мне прыгнуло. Буквально 2 метра. Так возьми просто вот так вот в воде и все. Прямо под берегом. Надо же. Давай, Валя. Что, мы в удилище? Да. Чтобы автор канала хотите, бы что-то поймал? Ну давай. Смотри, у меня какая рыбка. Ну, это та, которую на суботике раздавали, да? Да, это Женькина, да. Да. 7 грамм, да? Крючок не маленький? Не, нормальный. Карациомало. Да, нет, отлично. Пусть хотя бы хоть клюнет, елки палки хоть дернет, хоть. Ну да, почувствуй. Хоть, хоть, хоть ловить А, Давай я попробую на это удилище. Так, у меня первая поклевка. Носок. С первого заброса зато. С первого заброса, Сань, смотри. Так, ну что, друзья мои, на втором забросе у меня зацеп. Недалеко от берега, но кажется, этой блесне уже все. В самые уловистые блесне пришел. Капец. Ладно. Попробуй ты, может. Короче, понятно. Я как не рабочий, короче. Лайфхак не рабочий, да? эх хи все, да? Таня, какое счастье, друзья мои. Саня, вытащили. Так, ну что, тут кому? Камыш, мышь. Молодец. О, какие люди! Женя приветствую. Здравствуйте. Здорово. Короче, рассказываю. Вот эта блесна, вот эта блесна. Поймала сегодня пять щуп. О, отлично. Но только не у меня, у Максима. Он мне уже дал сам... Ну, дал ну, мне... У Макса тоже поклевки есть, у меня нет. Да? Только крючок поправь. Так, а что вы, тут, на что вы тут ловите? Как всегда, ваши? Да. Как Понятно. Всегда наши. Понятно. Шоу, у вас какой результат сегодня? Вот пока две поклевки у Макса, у меня пока ноль. Ага. Вот хотим прогуляться тогда на Малую Дамбу. Там лучше, Нет. да? Не знаю, хотим попробовать. Понятно. Мы смотрим, как будет. А мы ловим на ваши подарки, которые вы нам на субботнике давали. Как разловили? Не, пока молчок. Пока тишина. У -у -у я разловил чуть -чуть. как то не ловить да покажите как покажите как на них ловить на ваши подарки сейчас мы туда зарядим подарок так ну уже они как всегда арсенал полный приманок подарков вот такой вот сейчас мы его Ну, я смотрел, что Макс ловил, ловил вообще без флюрокарбонового поводка, вот просто а, на, на, на, на шнуре. Ну, больше. Ну, вот пять штук поймал, ни одного перекуса. Так, друзья мои, сейчас вы смотрите мастер-класс от Жени. Он, кстати, участвовал в чемпионате тут на этом озере, да? Из 10. Был дружеский турнир. Дружеский турнир, да? Да. И какое ты занял призовое место? Шестое. Шестое? Да, ну это ну... первое мои соревнования. Было ну, довольно. Ну, интересно. Опа! Ну, вот поклевочка была. Так. Вот теперь наше видео становится нам более интересным. Ага, вот там вот я тоже. Ага. Там тоже какие-то зацепы у меня были. В том месте. Отобрал у ребенка удилище, понимаешь ли? <связывая> мы пакет взяли один на двоих. А что, так можно было? Да, но только один спиннинг в воде. А. -а, -а. Хоть пять человек, но <связывая> спиннинг один в воде. А, -а, -а. а мы по очереди. Так ты думаешь, если бы был, например, спортпакет, да, без того, чтобы забрать щуку, вот этих э -э -э, штурков, этих, чтобы не забирать? Ну, приезжало бы больше людей, конечно. Ну у нас же люди такие, что все равно что набить карман. позабирать. Да, ну, то есть поэтому... с этой точки зрения они, наверное, думают, ну уже лучше, пускай забирает да. и платят дороже, да? Да. Ну, здесь молодцы, здесь зарабатывают ставок. Поэтому... Поярче здесь рыбать. Ну вот у Максима из 5 3 или 4 он поймал прямо под берегом. перегревать приманки разные размеры, формы, цвета. То есть, то есть ну, и, и, не, и не стоять на одном месте, да? Да, не стоять на одном месте, менять места. А. Ну опять же это. Есть люди, которые могут с одной точки поднять много рыбы. Да. Хитрости проводок и так далее. Ну а вы какие используете к... к... варианты провода? В основном классика. Два подкрута пауза, секунда-две. Вот. Равномерка. В основном как бы вот две такие... Угу. Два подкрута пауза. Да. Понял, и, то есть... и равномерное протягивание. Угу. Вот. Так, это что будет у вас? Это вот такой розовый цвет, угу. предатор 2,5 дюйма. Будем немного позже пробовать его. Так, а, а что там за груз какой? 4 грамма? Груз, по-моему, здесь 6 грамм. 6 грамм, да? Да до грузов кстати груза тоже надо менять пробовать вот, потому что сама приманка как парит под водой тоже бывает роль играет как быстро одевать силиконовую приманку прикладываем крючок смотрим примерно где он выходит так И Оп. красота на mm, секунду чуть-чуть его не дотянул вот. вот теперь он на своем месте понятненько так ага продолжаем. уражку одеваем петелькой кверху ага. так вот. вот такой вариант готов наш монтаж понятненько хорошо а вы ставите а я вижу что вы тоже не или ставите, тут какой-то поводок? Поводок флюрокарбон, это 0,43 по-моему. Толстовато, да? А, да типа, ну ну Ага. тоньше -то, -то перекусывает. он ну, бывает и этот перекусывает, вообще ставят 0,45. А соединяйте 0, 5, 5, 6, вы 60, со морковка. штуром, со штуром каким узлом? Морковка. Морковка, да? Mm -hmm. Понятно. Тут вертляжок и карабинчик. Да. Обычно без вертлюжка, но в этот раз получилось так, что попался под руку, просто карабин с вертлюжком, поставил с вертлюжком. А это сильно разница большая? А, ну, на игре приманки как бы немножечко сказывается, говорят. Ну, я как-то вот ну, честно не обращал внимания. На окуня, да, когда окунь очень пассивный, то... Надо минимализировать вообще какие-то узелки, скрутки, карабинчики, вертлюжки. То есть я э, использую микроджик на окуня в основном. Э, вяжется напрямую все без э, никаких карабинов. Понятно. Спасибо. Так, ребята ловят вот на такую красивую золотую приманку. И что? клюет? Сейчас будем пробовать. Только нас только подцепили. А вообще что поймали? Да, две штучки. Но все на силикон и на темный силикон. На темный. А покажите, на какой? Да. Во, оно вот такой. Вот именно он сегодня фаворит из всех. Только на него и клевала На остальное у нас не клевала И хвосты обгрызли. Понятно. И хвосты. И сколько... На... сколько. уже мы видите, как они его... вот реально на него клюют. На все воблера мы перепробовали. Нифига. А вот на этот клюет. Причем это японский какой-то. есть короче не успела дать максиму его удилище с его уловистой блесной как он опять поймал еще одну щучку ну красавец Блин, все-таки дело в этой блесне да Да. ты пробовал ловить моим удилищем на другие разные да. приманки и ничего да да что такое макс что, все? Можно ехать домой? Почему? Все осталось это лесна, ловистая в Дании этой реке, да. озеро Что? Зацепился? Да. Причем мне как странно я зацепился, я слишком далеко зацепился. То есть это обычно за камыш цепляешься здесь, и он поддается. А это что, как-то далеко все нацепился зацепился. за камень, может быть? Ух ты, ты, ты, ты. Вон Ух ты, это что, общался тут за? За 15 минут? Ну да. О, хорошо. Смотри на него. Да хорошенько. Хорошо. На крутяшку, на вот эту блестяшку. На крутяшку-блестяшку? Да. А, ну подошел на точку. Так. Прострелил прямо влево, взял одну щучку. Так. Потом покидал, не было поклевок. Потом надел силикон. 10 грамм головку. покидал, оборвал ее. И я нацепил опять. А ну, покажи, что тут. Только напрямую уже убрал поводок. Ага. А, это наконовская, да? Угу. Я одну взял посередине, другую под берегом. Расскажи, что за а тупо веду так чувствую, как она играет, и веду, и даже не паузы, ничего не делаю. Вот, я раньше паузы делал, сейчас просто, просто провожу. Чувствую, как, как она начинает играть. И у меня вот на кончике удилища чуть-чуть начинает подергивать. То есть, как она играет в воде. Ага, вибрация, да? Да, вибрация идет, я это чувствую, и вот так вот веду. Иногда усиливаю. О, поклевка была. Иногда усиливаю, иногда послабеваю. А, закамыш уж Ветер. Походу не будет у меня больше сна. Да момент. А ветер он меняется, пошел влево. У нас еще есть такие? Нет, у меня нет, у меня было одна. У меня есть. Ага. Макс, э, Саня, можешь взять еще у меня вот такую? Так, Саня, ну, еще одну. Ну, красавец! Красавец! Вообще супер! Взяло. Хорошо. Это одна? после того, как ты ушла, у вот тебя. Одна ушла. Одна ушла, другая пришла. <laughs> <Так. свист> Баланс. Я буду по этому каналу. Есть? Да. Поехали. Поехали. Ну что, хочу поздравить вас по Так, друзья мои. Распочинились. Вот такая красота. Проводка была равномерная. Такая обыкновенная классическая. И вот пожалуйста. Есть результат. Проводка обыкновенная, чтобы просто играл в облера, да? да. Без рыбков, без падений, да, без ничего. Да, просто да. так же самое и у меня. Вот так вот, да? Да, равномерно. Вот когда с рыбками, с паузами, то не хочешь рыть. А вот на равномерный... Да, этот Джексон рулит. Смотри, карасик. Джексонский. Семь с грамм. Да. Макс, у меня одна он. О! На вот эту, да? Вот эту Да. Жучок такой, да? равномерной проводки да? Ну не, я ее немножко зиговал. Mm -hmm. а, блин. Саня, джеканский красик. Mm -hmm. Сейчас, дорогой. Фу. Фу. А жалко. Дорогой, да. Выдоска хоть недорогая. друзья так заканчивается наша рыбалка я к сожалению поймал только всего лишь одного хвоста все остальное поймали максим и александр поэтому прямо судить так сам не могу но интересно услышать мнение александра и максим макс у нас как чемпион скажи что там ну сегодня силикон вообще не работал абсолютно силикон не работал. работали вобблера вертушки вертушки колебалки колебалки так силикон да. А так что еще сказать? Водоем прикольный в черте города. Можно подъехать, попробовать что-то новое. Обмочить приманки свои. Плюс бонус рыбы еще дают. Ну, если был бы спортпакет, было бы лучше. Да? Да. И еще ветер сегодня был, немного мешал нам. Ну, бывает плохой погоды, бывает да. плохой Зацепы рыбак. есть. Зацепы, да. да. Кстати, да. Камышек там. Ну, там, где зацепы, лучше всего щука и, и сидит, поэтому... Сколько Тут сегодня воблеров это... оставили? Я три. Я два. два оставил под корягой, я один щука срезал. И я два. И я колебалку. того, получается минус шесть настей, да? Короче, примерно так. Друзья, если это видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, все для клево. Ну, мы прощаемся с вами. До скорой встречи на рыбалке. Ловите с нами, ловите лучше да, а Это точно. She